Устрашающее ядерное оружие России, сила, с которой нужно считаться. Автор американского военного журнала превознес российское ядерное оружие над американским. Он объяснил, для чего Москве нужен мощный арсенал. Несмотря на экономические санкции, России удалось сохранить свою актуальность в 21 веке в военно-технической сфере. Страна выпустила ядерное оружие, гораздо более масштабное, чем все, что могут предложить США. Обладая такой техникой, как РС-28 «Сармат» и беспилотным подводным аппаратом «Статус-6», Москва может нанести своим целям больший ущерб, чем когда-либо. Об этом пишет издание 19 «1945», эксклюзивный обзор на материал представляет политэксперт. «Сегодня обе страны располагают ядерными запасами значительно меньше, чем в разгар холодной войны», — рассуждает автор статьи. Однако в то время как США позволили большей части инфраструктуры устареть, Россия продолжила развивать эту сферу. Каждая американская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) Лук-30 Минутман-3 может показать примерно в 95 раз большую разрушительную способность, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Однако устаревшие МБР уступают самым современным и мощным ракетам России, поступающим на вооружение в этом году. Сармат обладает разрушительной силой, более чем в 35 раз превышающей мощность американского Минутмэн-3. Многоцелевая океаническая система Статус-6 или по-другому Посейдон с годами получила множество западных названий, потому что долгое время российская разработка считалась городской легендой. Посейдон является беспилотником, который после развертывания на подводной лодке может автономно двигаться к своей цели. После обнаружения объекта статус 6 паркуется и ждет команды на детонацию. Некоторые утверждают, что разработка может быть оснащена оружием мощностью 100 мегатон, что в два раза больше, чем у самого крупного ядерного оружия, когда-либо испытанного. Разработка предназначена, чтобы служить оружием судного дня, которое создается не для победы в войне, а для того, чтобы положить ей конец. США предпринимают запоздалые усилия по модернизации своего арсенала МБР на платформе наземного стратегического сдерживания. Как ожидается, разработка поступит на вооружение в конце текущего десятилетия. Само собой разумеется, что новые ракеты все равно будут обладать значительно меньшей огневой мощью, чем могучий российский «Сармат», не говоря уже об ужасающей силе статуса «6». Ценность подобного устрашающего ядерного оружия заключается в возможности сохранить глобальную репутацию силы страны, с которой следует считаться. Она необходима для поддержания позиции России в качестве предпочтительного поставщика оружия для ряда государств. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новостей, ставьте лайк и жмите колокольчик, рассказывайте друзьям и делитесь в комментариях своим мнением.